6 марта в Императорском зале Казанского федерального университета в преддверии Международного женского дня чествовали представительность прекрасного пола и подвели итоги конкурса «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». С торжественной речью в начале мероприятия выступил Ильшат Гафуров. Весна – это время обновлений. Но наш университет находится в таком состоянии с 2010 года. Мы постоянно движемся, и даже вошел в историю тезис, что самые стабильные у нас – это только наши изменения. Наверное, по-другому и быть не может, поскольку мы должны отвечать на все те вызовы, которые сегодня есть в обществе нашей республики, в нашей стране, в мире. Поскольку мы с вами несем ответственность за формирование будущего через наших выпускников. К слову, именно ректор вручил награду самой первой и, пожалуй, самой значительной номинацией. «Женщины года за преданность университету была назван профессор института физики, отдавший альмаматор более 50 лет. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан Роза Аминова. В этот вечер каждая из победителей смогла почувствовать себя королевой. Ведь им были вручены пышные букеты и изящные ленты, которые были точь-в-точь -точь с конкурса красоты. В зале царила атмосфера праздника, ведь между номинациями перед сотрудниками университета выступали студенты, и даже профессора КФУ, которые порадовали своими творческими номерами. В завершении праздника ректор предложил возродить в КФУ старую традицию. Ответом студенческой весне дважды в год проводить импровизированные профессор-шоу. Отчетные концерты преподавательского творчества. Диана Шилова, Евгений Максимов, Универн -Ньюс.